Это произошло в 90-х годах в Калининграде. Мои родители уехали на заработки в Польшу, а меня оставили у бабушки в старенькой хрущевке на окраине города. Я только перешел во второй класс, а вся дворовая компания была как минимум на 5 лет старше меня. Из-за этого, несмотря на строгие запреты, я часто уходил играть на другую улицу. Довольно скоро у меня появились знакомые. Не могу сказать, что мы были друзьями, но у меня просто не было выбора. Да и мозгов, чтобы понять, что меня просто пользуют, мне тоже не доставало. Развод был крайне прост Меня брали на слабо Предлагая спор, который я выиграть никак не мог А затем напоминали Что для настоящего мужчины долг Это дело чести Отдавал я долг конфетами или мелочью Они хорошо играли свою роль «Я был постоянно должен. Не помню, как меня заманили на развалины старого немецкого здания. Я должен был спуститься по узкой лестнице, открыть дверь и зайти в подвал, притворив дверь за собой. Все. Мой теперешний долг будет прощен, и никто не станет сомневаться». В моей честности. Но если я не смогу этого сделать, то мой долг удвоится. Я помню, как успел поймать хищный взгляд они знали, что я боюсь темноты. Я спустился по лестнице. Внутри теплилась надежда, что я не смогу открыть дверь, и на этом все кончится. Засов легко отодвинулся. Я замер прислушиваясь. За дверью кто-то вздохнул. Легко и с предвкушением. <звы> Люди вздыхают так по утрам. Когда ждут чего-то хорошего от нового дня, я обернулся. Мои приятели стояли у лестницы и скалились. Помню, как мне захотелось сбить это на скал с их лиц. Я потянул за ручку и распахнул дверь. Пол за порогом был засыпан белым песком. Вздохнув, я переступил порог и услышал, как дверь захлопнулась за мной. А за дверью раздался громкий смех. Помню, как метался и бился о дверь, упрашивая меня выпустить. Но с той стороны, только смеялись и требовали, чтобы каждый месяц я платил дань конфетами и отдал половину своих игрушек. Я уже был готов согласиться, когда мою спину обдало холодным дыханием. Меня начала бить дрожь, не в силах удержаться на месте... Я опустился на колени, уперевшись головой в дверь. В тот момент мне казалось, что дверь картонная, и я смогу пробить ее, но подняться не было сил. Я сидел и бился головой от чертовой доски. Что-то острое прошло по моей спине. Звук разрывающейся одежды прозвучал как гром, оставляя липкие следы. Шершавые пальцы поднялись к моей шее и начали давить. За дверью что-то спросили. Я пытался сказать, что готов отдать все что угодно, но издавал только слабое скуление. Вдруг дверь открылась. Я выпал за порог и разревелся надо мной смеялись. Не помню, что мне тогда говорили, но тогда я впервые так остро почувствовал ненависть. Мне хотелось, чтобы эти трое сгорели заживо. Я поднял голову, вытер слезы и пообещал им, что отдам все свои игрушки и военный бинокль, если они сами зайдут в подвал. Помню... Как кто-то сказал, «Ну смотри, гаденыш!» Они зашли, дверь скрипнула и закрылась. Я простоял довольно долго, но не раздалось ни звука. А когда стемнело, я ушел домой.